Всем бонжурно. Здоров, чувачочки. Бля, сейчас врежемся в кого-нибудь. Короче, мы со Степкой решили сегодня 13 градусов тепла 26 февраля. Решили на разведку выскочить. Есть инфа там. Бля, ну, стыдно, короче, говорить, но есть инфа там. А на городской свалке, на бывшей, да, в говне там покопаться в мусоре. Ну, как покопаться? Мы сейчас только жало запилим, посмотрим. Там экскаваторов загнали. Ну, вот, копают дроид. Мы хотим посмотреть там вообще чё почём хоккей с чем лучше же это собирать из под бульдозера экскаватора чем копать правильно В местных бомжей но мы будем, будем сейчас на бомжи местные нам орыла набьют это раз возможно стрим под вопросом это два Короче, посмотрим, что там на этой свалке. Будем бомжами. Надо только будет переодеться в рванью в какое-нибудь, чтобы нас за своих приняли. Короче, да? Так точно. Чтобы не отпиздили нас. Все, сейчас там по месту что-нибудь уже дальше включим. Пока. Да, такое короткое начало этого года. Там еще собираемся тачечку снять. Да, надо Ремонтные работы. Ремонтные работы. Подготовка техники. Как говорится, готов сани с лета. Вот. А мы будем тачку готовить а, с конца зимы. Ну, что, включимся, бобажан, ждите Короче, забрались мы на Локово Ребят, я уже Пошел. нашел гадюку медную Ёпта. гадюка медная Это хороший знак начала сезона Короче, там Какие-то работы ну какие-то Что-то тут на свалках Разравнивают Место Вот еще не видели, видите, фингалов пока еще нет Просто есть вариант как мы копали на шахте, когда там разравнивали, мы там находили много чего А сюда на свалку тоже в одно время свозили Не, ну сюда много лет свозил в город Да, и в плане металла очень много свозили Сейчас что-то посмотрим Ну показатель да есть, вот, вот. Сигнал Это сигнал Это сигнал, люди вот тут Еще один знак что здесь что-то когда-то было, ну, он тут больше, глядь, плюс какой-то. Ну да, это вот они, наверное, себе и тут и отлаживаются из дюганов. Да, и шета. Это... Ну, по факту, если бы что-то попадалось, серьезное, было бы, конечно, видно. А что тут у нас? Все это короче, подрезать. Севки, да, и... Короче, вот она свалочка городская. Она вторая ручка отложенного да. металличика. Тоже от пластины. Да, я да, ну тут не видно, чтобы что-то такое, знаешь, было шахтное а именно заводской. Это вот какой-то. Это какой-то сбор, блин. Какой да, да, да вес. Добрый. Давайте дальше посмотрим. Короче, смотрим, наблюдаем. Такого грандиозного ничего здесь нету, блин. блин какой-то хлам непонятный. А там он... Да мишка есть какой-то местная фауна живет. Вот. Там даже еще он горит свалка. Ребята, ребята, страшно, сейчас там Вот монетальчик лежит, никто не забирает. Какие-то он детальки лежат, блин. Вот где медячка. Ну факт я в руках уже и не унесу, дохера. Да, Чувствуемся какими-то, блядь. Да, да это я, я иду кошки. Mm -hmm. Пошли, короче, назад, блядь, где мы уже углубляемся. Да, Вонь да, тут нет, вообще пиздец. Да я же тебе за него показывал голубь. Погнали, то еще провоняемся пич-пакетами, блядь. Он Это пиздец, пацаны, зашли в какое-то, блядь, очко нахуй. Вы не представляете, какая тут вонь. Саня такая, вот тут экскаваторы работают, тут, блядь. Позолотимся. У тебя у меня. Она просто валяет. Да алюминий, блядь, вот она нажала. А сколько уже металла, блядь, нашли? Да, металла, да, да, хуя валяется, конечно. Ну, блядь, ну, такое все дело, блядь. В клаке такой, блядь, находиться, Ой, ну, честно. Скорее, ну тебе стыдно, что ли, блядь? Да не стыдно, мне уже воняет тут пиздец. Мне новый этот. Духи подарили. Я... Ко мне блять, я попши. Домой боишь, как огурчик. Ага, а кому хоть, я... блядь, выкинуть. Да вернешься без гипс, как огурчик. Смотрите, какой нахуй слой, блядь. Бомжами, блядь. Я здесь уже бомжом, блядь, чухаю. Надо выходить отсюда. Может быть, да. Вот там, где там мазут, блядь, там может вот что-то да, и прикопано. Сразу, вот пошли, вот смотри. Сразу, блядь, Сюда надо, блядь, дети, блядь, одевать костюмы, нахуй. вам если устанем ну, там есть домик пойдем отдохнем на свалке можно поиграть в футбол блять короче пацаны жесть какая-то саня завел не пойми куда мы короче остановились а посмотреть не пробил ли саня блять себе ногу Стеклом. Сука Понимаете, ребят, уже начинается полупервая травма, блядь. Почистился с снег и ватнулся шмонделок стекла в сапог, прям в палец. А люди едут и смотрят, что за дебилы там, ногти 43. А здесь дорога, блять, на туре. Ходим, не знаю, вот, блядь, вышли с мусорки такие, блять, хуя знает. А что вышли? Короче, чуваки, идем такой. Крепко застремался, да как бы им нет уже что то для хера в этом говне платить С этими бомжами там Наверное, мы это просто на проверку съездим но его нахер Мы, наверное, эту, затею эту оставим Мы оставим просто там по бокам, где раньше Еще старинная была всякая дрочка Туда, может, и сходим, съездим А, блядь, в саму свалку, блядь, идешь и так квашня, это Вообще, блядь, шиндец Да и сейчас выходим, блядь Чисто с какой-то посадки, блядь, на дорогу Тут и пройти, блять. Нет, тут пройти-то можно. Тут вон до машины. Ага, блять, закладки искали. Короче, ребятухи, подведем итоги по ходушке, блять. Пошли мы назад. Вон медяшка лежит. Мы едем по домам. Ребят. Ну не считайте нас бомжами вонючими, мы просто съездили на разведку, посмотрели, вдруг что-то, то все. Ну вонь там несусветная, о, чем скажу, блядь. Такой вони я нигде не встречал. Ладно, что, как говорится, оба, оба. Что, всем досвидули? Че досвидули? Ёб твою мать, на злянь, как сзади забаррикадировали. Ёб да что круто тонёшься? Этот. Ну Видите. а что, сейчас Степка нарежет Видюшку выпустим, посмотрим, что там Скажите, скажите, ребят, идите ласти, Мы пойдем Да, скажите, идите ласти, можете что пожрать найдем, блять Как есть там один блогер-штребу Так и мы начнем Мы начнем с крупника сразу Ладно, всем Всем спасибо за просмотры За лайкосы И за подписочки Гудбай, Америка А ты, блять, так чтоб не ставил, ебаный рот, блять